Всем здрасте, меня зовут Марина, мне 26 лет. Я из Москвы работаю поваром в фермерском ресторане. Вот в чистое небо я провела почти две недели. Здесь все очень здорово. Ходили в походы, работали. Люди очень прекрасные. Не хочется уезжать на самом деле. Вот. И как бы дождички только немножко бывают. Все. Всем пока. <смех> Приезжайте.